смотри это зеленая выглядит да да во-во видно Ее одной и одной хватит да а зачем такую длинную ага, ага. так, так. ой-ой-ой осторожненько так, вот так вот, наверное, нарезать. Да, может поменьше? А? Поменьше? Да. Уже резанул, ну ладно, Я одну. Уже ладно. Ага. Чтобы вот. они в сумку нам входили. Леш, ну тут гарантия какая тут? 50. Ну до да, 50 на 20, наверное, или как? Да тут? ладно, что-то вас совсем это маленькая -то гарантия. Точно, да ладно. А они, знаешь, как распространяются? Вот она, видишь, вот она упала, вот это. Ага. Вот она там в землю, и вот это пойдет расти. Так, вот это что такое еще, расскажите? Это ежемалина. Ежемалина. Не колючая и... Крупная черная. Черная черная. Думаете, она будет в Сибири расти? да. Ну вот mm. у меня с Алтая увезли люди, и у них растет. Ну, значит, мы тоже вот. будем. Ну, только я не знаю, я что-то не спросила, они накрывают, накрывают, ну, смотри, вот эти вот, вот живые вроде uh -huh, как. Uh -huh. Uh -huh. Вот они. Ну mm. все, спаси Христос, хорошо. Вот такая вот штучка поедет к нам домой в палисадник. Mm. Надо еще посмотреть, почему. Из Киргизии, вот они горы, чтобы было понятно, что это не Алтай. Не знаю, ну попробуйте. Я просто переживаю, куда я потом эти ягоды девать-то буду. Своим всем раздавать, пусть компот делают. А с нее компот хороший, варенье хорошее тоже. А -а -а. Компотик мы пили. Ты угу. Не снимай меня, ну хотя страшная Да ладно, это мы вырежем. Был в маске ночью и то вырезали. И не надо, пусть вырезается. Это тонкие совсем. Вот я черенки снимаю. Ну все, все, спаси Христос. Вот так вот еже малина, дай Бог, чтобы она принялась. Все.